Так, ребят, всем привет-привет. На связи Виктор Бондолет, я являюсь основателем сообщества Business Chance Pro. Я являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через социальные сети, при создании автоворонок, да и вообще как бы продвижение его через интернет. И сегодня я хочу с вами поговорить немножко о внутреннем мышлении, о внутреннем состоянии, эмоциональном состоянии, о позитивном мышлении, о негативном мышлении. А сегодня я хочу затронуть тему 8 способов создать внутреннюю силу, либо поднять внутреннюю силу. Знаете, ребят, я однажды столкнулся с таким моментом, когда я был в полной заднице. И я думаю, что любой человек, который постоянно стремится куда-то вверх, Выходит за рамки, выходит вообще э, из системы, которую создала либо государство, либо какие-то высшие силы для того, чтобы управлять слабым человеческим направлением то есть не зря же по принципу парето да то есть 20 процентов даже 10 процентов человеческое а, человек людей владеет например в 80 либо 90 процентами всеми благами а 90 процентов либо 80 процентов остается довольствоваться только крошками со стола а... Всему этому вино система, всему этому вино наше несовершенное образование и многое другое, стереотипы и так далее, которые складываются с детства. Но не в этом суть. Я не знаю ни одной успешной истории, ни одного успешного человека, который пришел к успеху, не пройдя через какие-либо трудности. И я не исключение, то есть были такие моменты, что казалось бы, куда уж, куда уж хуже, в особенности, когда были десятки тысяч долларов долга, и ты живешь в городе, который ты понимаешь, что из любого угла города тебя могут вылезть, застрелить, потому что ты виновник э больших перемен человеческих, вот, и поэтому... Бывали такие моменты, что, казалось бы, наверное, уж проще, наверное, уйти с этого света, да, чем просто-напросто переживать те моменты, которые у тебя есть сейчас, и ты просто-напросто вот находишься в такой вот ситуации, что ты просто не видишь выхода, вот просто, как бы казалось бы, блин, неуж... вот неужели ты родился для того, чтобы вот... Все закончилось, да, то есть вот неужели я был обречен на это на самом начале, неужели я вот такой вот неудачник, неужели я вот такой вот слабак, неужели вот мне суждено быть все-таки ниже плинтуса, мне все говорили, мне все тыкали, что ты вот там, вот, ты не должен рыпаться вверх, потому что ты никто, и вот когда ты станов... попадаешь в такую ситуацию, очень глобальную ситуацию, когда мозг просто-напросто отключается, и ты попадаешь в полную депрессию, ты соглашаешься со всеми неудачными направлениями и со всем негативом, который на тебя льется. Ребят, кто вообще сталкивался с подобными вещами, возможно, ну не совсем вот в этом направлении, но в любом случае вы понимаете, о чем я говорю, и возможно кто-то из вас ну, был в таких положениях, что просто-напросто даже жить не хочется. Вот, и поэтому э, я хочу поделиться не, некоторыми способами, которые вот сейчас анализируя, я понимаю, как я выбрался. И, кстати, выбрался ну, вполне быстро, исходя из того, что многие десятки лет прожигают зря в депрессиях и так далее, то я, наверное, выбрался в течение полугода, максимум год с этой ситуацией. Угу. Вот, и первое, что я помню, что, что я начал делать, это дышать свежим воздухом, на самом деле. Я просто выходил на улицу и позволял себе делать пробежки, то есть теперь анализируя этот момент и сопоставляя некоторые факты, ну, изучая анатомию человеческого тела, Постоянно совершенствуюсь в этом направлении, потому что ну, я всегда старался следить за своим телом, за своим здоровьем. И теперь я понимаю, что нехватка кислорода головному мозгу и вообще всему организму в крови очень сильно влияет на депрессию. И одно из сопоставляющих, что я вам рекомендую сделать, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, это часто быть на свежем воздухе, просто пойти прогуляться, дышать полной грудью, либо начинать делать пробежки. Второе, второе, что мне в этом помогло, я когда бегал, я погружался в определенный астрал, если это можно так сказать, я слушал аудиокниги. Я слушал аудиокниги не простые, а с той картинкой, которая меня переносила в лучший мир. То есть я себя мог сравнивать с героем Это, вот этой аудиокниги как бы я себя чувствовал и ну, вот такие вот сильные книги, да? то есть не просто какие-то сказки, не просто какие-то детективы, либо не просто какие-то книги по успеху, а целые истории, где ты проживаешь жизнь своего героя я постоянно был болен болен в том смысле умственно болен тем намерением, чтобы стать успешным человеком и постоянно это визуализировал и как раз я нашел ту аудиокнигу, которая передавала жизнь успешного человека, очень успешного человека и через какие трудности он проходил, то есть как раз был, ну, была такая история, где рассказывал что он тоже очень много пережил в своей жизни и только проходя через эти препятствия он смог добиться таких высот которые он имеет сейчас и это заставляло переноситься в ту часть жизни когда я позволял себе визуализировать да то есть я программировал свой мозг а... На то, что это еще не последняя стадия моей жизни, а это только, возможно, начало, потому что всегда за темной стороной жизни становится светло. И вот соединяя то, что вот я, например, бегал, я дышал воздухом, я погружался в визуализирование успешной жизни, то есть я переносил себя в ту жизнь, то есть вот я полностью бегал, я помню, что я отключался от реальности и э, воображал себя тем героем, э, которого я слушал. Следующий момент, что я вам рекомендую делать, это начинать контролировать свои эмоции, потому что, ну вот смотрите, Предположим, что вы э, потерпели огромную неудачу, например, вы занимаетесь инвестициями, ну, грубо говоря, инвестициями и вдруг фондовый рынок рушится, либо вот биткоин сейчас, очень актуальная тема биткоин, э, тренд, так сказать, да, на волне, на гребне. Вы поняли, что вау, все-таки нужно пересмотреть свои взгляды на биткоин, давай-ка я буду инвестировать в биткоин, хотя это не является инвестицией, ребят, только ну, не, не думайте, что я призываю вас инвестировать в биткоин, потому что биткоин это не является здравой инвестицией. Биткоин это здравая манипуляция, можно считать это правильным, то есть если вы купи-продай и играете на скачке этой валюты, тогда вы делаете правильно, но если вы вкладываете, пошли <laughs> продали квартиру и вложили эти деньги в биткоин, то как один из моих Хороших знакомых и по совместительству наставников сказали, что вы полный олень. Да? То есть, потому что биткоин это огромная манипуляция, которая несет за собой огромные риски. На ней можно очень хорошо заработать, но и здесь можно как в лотерее очень круто опуститься вниз. Потому что биткоин ничем не подкреплен как финансовая единица и как вообще инвестиция она ничем не подкреплена. Как акции, например, компании и так далее. Вот, поэтому вот представьте, вы инвестировали несколько десятков тысяч в биткоин, и тут он начал падать, потому что все люди начали выводить деньги, обменивать на валюту, и обрушился рынок, и вы деньги потеряли. И есть несколько моментов, да, то есть, когда вы сразу же негативно начали к этому относиться что вы начали винить себя, вы начали нет, скорее всего не себя, вы начали винить государство, вы начали винить биткоин, вы начали винить все вокруг, винить того, кто вам порекомендовал инвестировать в биткоин. Либо вторая ситуация, когда вы просто напросто задаете себе вопрос: хорошо, какой я урок могу извлечь с того, что вот я потерял? Да, то есть вы не негативно относитесь, а с конструктивной критикой э, сказать себе: окей, какой я урок могу извлечь из с той ситуации, которая со мной приключилась. И, исходя из этой здравой критики, вы уже начинаете совсем по-другому мыслить и совсем по-другому делать те либо иные вещи в подобных ситуациях, которые встречаются в вашей жизни. Вы мало того, что сами себе ценность несете в мир, потом что вы уже не делаете тех ошибок, которых вы совершали, но вы можете стать проводником ценностей, которая бережет других людей, не делать тех ошибок, которые вы могли сделать, и, которые вы уже сделали, и на этом на самом деле очень много зарабатывать. А, вот. А, далее, ребят, а, то, что а, можно порекомендовать, это, а, ну, какой-то я еще пример хотел привести по поводу отношений. А, ну вот, например, то же самое, например, рекрутинга, либо изучение интернет-продвижения в сетевом маркетинге, в сетевом бизнесе. Вот, предположим, вы научились создавать свою таргетированную рекламу ВКонтакте, да, то есть, и вам вроде бы эмоционально возбудили ваше воображение, что вот сейчас вы начнете создавать рекламную кампанию, и если, ну... Как только вы ее настроите, шкавал кандидатов к вам поломит, прям ворвется, и вы станете успешным, преуспевающим человеком в своей компании, вообще в сетевом бизнесе в целом. Но тут вы настраиваете эту рекламу, у вас все не так, как говорили, все там, деньги сливаются, бог знает, что там творится, цифры, цифры непонятные. И тут два момента. Первое, сказать, что блин, это вообще тот, кто мне это порекомендовал, кто меня учил, полный лошара, он меня обманул, таргетированная реклама не работает, вообще в сетевом бизнесе через интернет, либо через социальные сети заработать нельзя, либо вы извлекаете урок и сказать, окей, минутку, какой урок я могу извлечь и вообще... Что я сделал неправильно, для того? почему, например, у некоторых это работает, а у меня это не сработало. И когда вы здраво к этому относитесь и делаете работу над ошибками, вы видите, что таргетированная реклама начинает очень круто работать. Вот у меня, например, сейчас, ну не знаю, поставьте восклицательные знаки, кто вообще знаком с таргетированной рекламой и кто ее настраивает. У меня сейчас... Средние, средняя стоимость подписчика не в группу, а в базу подписчиков в таргетивной рекламе ВКонтакте 3 рубля. Это средняя Есть от нескольких копеек до максимально, например, до 10 рублей. Это самый дорогой подписчик, который у меня выходит. В базу подписчиков это 10 рублей, а, И а в среднем взять просто среднюю, которую уже несколько месяцев я себе беру, если сложить общий арифметический, 3, 3 рубля. Ребята, а вообще поставьте это. Можете здесь написать, какая у вас база подписчиков и как вы с ней работаете. Ну, насколько активно вы с ней работаете. Так что, если вы до сих пор как-то более пассивно к ней относились, рекомендую сегодня запускать таргетированную рекламу, собирать базу подписчиков для того, чтобы активно стартовать вместе со мной с февраля месяца. Так, ребят, следующий момент. Следующий момент, я вам рекомендую делать иногда тайм-ауты. То есть передышки ⁇ это полностью отключаться от всего, чем вы занимаетесь, то есть от всего того, что занимает ваше время, которое... Ну, который вы тратите например на преуспевание да то есть там на достижение каких-то результатов в бизнесе то есть просто вот делайте передышки отключайте мобильные телефоны выключаете ноутбуки и просто не думайте ни о чем да то есть просто не думайте ни о чем тем самым вы внутреннюю энергию очень круто поднимаете, восстанавливаете у вас начинают приходить мысли вы с новым голодом с новой жаждой, а, приступаете к новым работам но знаете это не так как я говорю, что я с понедельника начну работать, и вот так вот это, этот вот с понедельника длится уже полгода, год, и вы все собираетесь начать. Это не называется передышка, это называется прокрастинация, которую вы прекрасно понимаете, но нифига с этим не хотите делать. Это немножко разное. Вот, просто вот вы, вы настроены на работу, вы работаете, работаете, работаете, и просто делаете иногда себе тайм-ауты, передышки. Дальше то, что я вам рекомендую делать это читать книги по успеху, да, то есть которые просто трансформируют ваше мышление. Очень мне сильно помогла книга, когда э, на уровне своего становления, когда вот я только-только, э, у меня ну не только-только, я уже определенное время развивался, наверное, 3-4 года, но ну, вот не было такого прогресса, и я понимаю, что мне что-то вот здесь меш, меш, мешает, потому что мои одногодки, да и вообще люди с таким же уровнем знанием э, позволяют себе больше и зарабатывать себе больше, но... Мне что-то мешает, какой-то уровень осознанности мне не позволяет сделать такой же прорыв, либо вообще рывок в своем бизнесе. А, тут какие, например, книги очень сильно мне помог? Это Зила, Зеланд, либо Зеланд, каждый по-разному его фамилию называет. Это трансерфинг реальности всей его частью. То есть, ну это вот знаете, это... Вообще одна из самых трансформационных книг, которые я читал. Вот знаете, вот есть много книг по успеху. И все они а, говорят вроде бы об одном и том же, но на разных языках. Когда я начал читать Трансерфинг реальности, мало того, что этот человек говорит то, как на самом деле, вот например, ты живешь, вот вы будете читать, и вы прям будете осознавать, блин, он, он обо мне говорит. И мало того... А, он еще очень кучу, много примеров приводит, вот как вот именно то, тот фрагмент, о котором он рекомендует применить в тех либо иных ситуациях. И это очень круто работает, на самом деле, вот он объяснил вот эти линии жизни, когда вы, например, негативно, либо позитивно относитесь к тем либо иным вещам. И Вот идет, например, линия жизни средняя, да, то есть это когда нейтральные ваши отношения. Это вот, например, ваша точка А и точка Б. И когда, например, вы принимаете окраску то-либо иной ситуации, ваши дороги начинают расходиться. Да? То есть вот позитивная, например, линия жизни, она ускоряет ваш темп к, к тем результатам, к которым вы приходите. Негативная вообще переворачивает вашу жизнь с ног на голову и вообще ведет не туда, куда надо. И всегда, когда вы, например, относитесь к той-либо иной ситуации сильно эмоционально, вы раскачиваете как такой маятник, да, то есть маятник, это м, та ситуация когда э, начинает м влиять на те либо иные вещи и в скором времени оно разрушит вас и ту ситуацию, в которой вы находитесь. Это может быть даже сильно позитивно, либо сильно негативно и поэтому нельзя слишком там, радоваться успеху например, да, то есть вот когда многие делают, что заработали, например, миллион долларов, либо выиграли в лотерею, и они начинают кричать во весь, во весь голос, либо на весь мир, что вау, все, я самый счастливый человек на свете, заработал миллион долларов и он раскачивает обалденный маятник, который вызывает огромный дисбаланс в его жизни, и тем самым он быстро теряет эти миллион долларов. То есть, всему есть равновесие. То есть, и вот этот равновес нужно держать. И в этой книге очень круто... Э а, да, вот, поэтому очень круто почитать эту книгу, я помню, скачал на телефон и очень долго ее читал, потому что на телефоне там было около двух с половиной тысяч страниц, но все-таки ее усилил. Есть печатные книги, я сейчас тоже перехожу больше на печатные книги, потому что не особо есть желание читать в электронном варианте. Есть группа ВК про трансферы, там различные примеры разбирают она жизнь жизни, к чему это приводит. Ну, в любом случае, группа группами, это круто, есть и подписка Трансерфинг, у меня, например, есть подписка в Телеграме, я был подписан в ВКонтакте, не знаю, вроде бы отписался, потому что надоело получать, но в любом случае вам достаточно иногда один раз прочитать эту книгу осмы осмысленно, либо несколько раз ее перечитать для того, чтобы это все понимать. А когда вы там в группе, либо какие-то цитаты получаете ежедневные, все, все равно это более разрывно. Нету одного пазла, который формирует одну огромную ошибку. Поэтому вот читать начинайте читать вот подобные книги, да, то есть и тогда очень круто начнут происходить ваши изменения в жизни. Ну и, конечно, последнее, что я бы хотел сказать, это постоянная трансформация в виде инвестиций в образование. То есть книги книгами это более внутреннее, такое развитие вашего мышления, но нужно приучить себя постоянно инвестировать в образование, которое прокачивает ваши скилсы, то есть ваши навыки, ваш опыт, вашу экспертность в том либо ином направлении. Потому что если вы хотите зарабатывать очень много, если вы хотите действительно быть полезным миру, то вам нужно быть ценным и ценным ваш, вашей компетентности, то есть нужно повышать свою компетентность в, в глазах вашей аудитории, для того, чтобы... Быть компетентным в вашей аудитории нужно постоянно инвестировать в свое образование почему инвестировать возможно однажды вы придете к такому такому уровню вот я например уже больше 16 либо 17 тысяч долларов за все свое время инвестировал в свое образование и я сейчас пришел к такой мысли что я могу даже бесплатно взять какой-то э, тренинг и пройти его ответственно пройти и получить по нему результаты но к этому нужно прийти но тот человек который неосознанно еще не говорит к этому то есть для него бесплатно не ценится и поэтому вам нужно пройти этот момент когда вы будете инвестировать как маленькие так и большие деньги для того чтобы была ценность вернуть эти деньги как минимум либо внедрить и получить действительно результат и тем самым у вас не возникает вопросов о а чем делиться в массы чем делиться на рынок потому что во-первых вы сами получаете опыт, вы получаете результат, если вы грамотно обучаетесь и обучаетесь тому, в чем хотите действовать. да, То есть вы в первую очередь обучаетесь, и это сами внедряете и получаете результат. И потом своим опытом делитесь в массы. Ну либо как минимум вы обучаетесь последним трендам, например на рынке, в своей теме. И этим постоянно тоже делитесь бесплатно. Вы в это инвестируете, а на рынок вы это даете бесплатно. Тем самым в глазах вашей аудитории вы становитесь очень ценой ценным и очень крутым лидером, за которым они хотят следовать, потому что вы становитесь для них гарантом выживания, да, то есть тем человеком, за которым необходимо идти, потому что именно с вами они добьются тех результатов, которые они хотят. Так, все, ребят, насколько вам было полезно то, что, о чем я сегодня с вами разговаривал, если было полезно, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, если хотите пересмотреть, либо вы полностью нас поддерживаете и хотите поспособствовать разв в развитию нашего сообщества и хотите объединить как намного больше предпринимателей домашнего бизнеса и чтобы мы все были успешными процветающими и делились друг с другом новыми знаниями пожалуйста делайте репост тем самым привлекая людей и давая им тоже кучу полезного и ценного на рынок все ребят с вами был виктор Бандалет пока пока до следующих встреч